Я конечно же, никого не удивлю, если скажу, что фильм «300 спартанцев» не является исторически точным их изображением, однако эта картина на самом деле отталкивается на существующий миф. Мы все выросли, будучи убежденными в том, что спартанцы были настоящими крутыми вояками, верно ли это, никто не будет отрицать что спартанцы были одной из наиболее впечатляющих организованных военных культур в истории. Их манера ведения военных действий с использованием непоколебимого строя стены из щитов и копий глубиной в 8 человек позволяла им побеждать почти любого противника, сражавшегося против них. Их интенсивные тренировки, начавшиеся в возрасте 8 лет и официально продолжавшиеся 10 лет, они официально они никогда и не прекращались, способствовали формированию абсолютной дисциплины. Их участие в битве при фермопилах в 480 году справедливо признается одним из поворотных моментов в истории. В некотором смысле можно сказать, что достоинства спартанцев слишком недооцениваются. Они не были простым, однообразным и тупым инструментом, как их часто представляют. Они располагались различными боевыми частями, армией, флотом, а также элитными войсками. Как все успешные военные общества, они использовали и продвигали по службе искусных военных тактиков. Спартанцы в числе первых военных формирований осознали важность шпионажа и инфильтрации. Специально подготовленное подразделение, Крыптия, существовало как нечто среднее между шпионским ведомством и тайной полицией, следило за завоеванными территориями, а также за войсками у себя дома. Спартанскую империю нельзя сопоставить с другими мировыми империями, но, тем не менее, она была достаточно крупной в сравнении со своими соседями. Так длилась в течение нескольких веков. И это не было случайностью. Сегодня всем известно, что Спарта была рабовладельческим обществом. Поражение от персов означало бы порабощение для спартанцев, но одновременно оно могло бы также обозначать освобождение для завоеванных соседних территорий. Вместе с тем нечасто обсуждается вопрос о том, каким образом рабовладельческое общество проявляло влияние на Спарту почти с самого начала рабы и лоты были более многочисленными, чем спартанцы. Все рабовладельческие общества опасаются восстания рабов. Спартанцы имели еще больше основания для подобного рода опасений. Общепринятый милитаризм их общества не был проявлением их атлетического совершенства или идеалы силы. Это объяснялось способом их выживания. Чем больше Спарта сужалась, тем больше ее жители должны были уделять внимание собственной безопасности. Спарта, как многие другие культуры, обладавшие тайной полицией, была культурой паранойи. Во время восстания Лотов Афины нацелили свои войска для того, чтобы помочь Спарте его подавить. Спартанцы посылали афинин домой. Они не хотели, чтобы афинские ценности распространялись среди спартанского населения. Особенно среди лотов. Сегодня спартанцев имитируют как свободолюбивых людей. В действительности их действия и мысли полностью определялись правительством и законом. Но это не означает, что у спартанцев вообще не имелось никаких свобод. Их женщины обладали самой большой свободой в Древней Греции. Среди них поощрялось чтение, письменность, владение землей, выражение своего мнения в политических вопросах а также занятия спортом. Верхние эшелоны воинов, выстоявшие в сражениях и достигшие высокого ранга и власти в обществе, почитались и обладали свободой действий. Темная сторона этой свободы действий может быть продемонстрирована на примере, по крайней мере, одного из тех 300 легендарных спартанцев. Аристотель был одним из воинов, принимавших участие в битве при Фермопиле. Он и один из его солдат начали сражение с глазной инфекцией. Леонид, их царь и командир, пожелал им вернуться домой. Этот другой солдат в последний день сражения в сопровождении раба появился на поле битвы, тогда как Арист Родин исполнил приказ и направился домой. Он был назван трусом, и его ожидала судьба всех тех, кто был лишен смелости его плащу была пришита соответствующая надпись для того, чтобы всем было известно его трусости. Все его знакомые от него отстранились, если кто-то приказывал ему уступить дорогу во время общественных мероприятий, он должен был подчиниться, независимо от статуса человека. Спартанцы уже в то время были сторонниками Евгеники, и Аристодин показал, что его гены содержали изъян, и поэтому его дочерям было воспрещено выходить замуж. Спустя год, когда спартанцы столкнулись с другой вторгшейся силой, с персами, Аристодиму было решено утвержден в военных действиях. И он явно искал смерти в боль. Его желание подохнуть было замечено, его статус труса был официально отменен, и его детям после этого уже не запрещали поступать в брак. Спартанские солдаты должны были либо сражаться до своей смерти, либо спартанское общество заставляло их самих хотят смерти. Ничто из этого не нивелирует впечатляющих военных побед спартанцев, но просто помещает их в определенный контекст. Когда мы стараемся представить себе воинскую культуру или милитаристское общество, они часто видятся нам как культуры, сфокусированные на части, смелости свободе или даже на простой радости от битвы. Именно так многие лицезрит спартанцев, и, вероятно, именно так спартанцы воспринимали самих себя, однако отнюдь не идеализм создал их общество, их военная система была практическим способом решения вопросов. В конечном итоге она очутилась единственным решением существовавших проблем, и хотя отдельных воинов учили и они в это не верили, что смелость является самой главной добродетелью, их идеализм был скреплен не только моралью, каждый солдат не знал, что он может рискнуть своей жизнью и присвоить все, или сохранить ее, и не иметь ничего, не то, чтобы смерть для них была лучше позора, на самом деле смерть была лучше бесконечных оскорблений и презрения. Спасибо за просмотр, друг поддержи меня лайком и подпиской и новый ролик не заставит себя долго ждать спасибо.